Всем привет! Я вам сейчас покажу, каким образом нужно работать с алгоритмом. Он уже создан по новой системе «Форсаж». И зайдя по ссылке, ссылочку я обязательно дам, вы ее увидите, перед вами будет вот такой вот документ «Пошаговый алгоритм работы с новой системой». И слева, вот здесь, есть структура документа то есть можно сразу перейти, так как документ довольно длинный, да, здесь почти 17 страниц, то можно нажать на, вот здесь вот слева в структуре, например, на типа поздравлений и увидеть, да, допустим, поздравление с новым партнером, вот эта буковка «А», что мы делаем, да, мы берем, нажимаем на буковку «А», и вот перед нами сразу все поздравления. Все для вас, все для того, чтобы было очень удобно. И тогда не нужно будет выдумывать какие-то... Э, ломать голову над поздравлениями. Все сделано максимально удобно. Посмотрите сегодня, как у нас поздравляют в чатах. Вот первый чат, например, да? И я уже вижу, кто пользуется этим документом. Я уже скидывала ссылочку на этот документ. А кто не пользуется? Вот вижу, э, Любовь Жминдак все правильно написала. А вот дальше, посмотрите, пошло уже э, такие вот поздравления. Э, ну, там, поздравляю, поздравляю вас или еще что-то. Ну, человеку приятно, когда его поздравят красиво. И вот здесь вот чуть вниз промотайте, вот это личное поздравление, да? Как э, куратор поздравляет своего личного партнера. Промотайте чуть ниже, вот здесь уже поздравления партнеров. И тоже примеры. Видите, сколько здесь всего? Для того, чтобы здесь скопировать с этого документа, есть два варианта. То есть придумывать ничего не надо. Берете, просто копируете текст и меняете имя. Все. Уже даже смайлики проставлены. Все для удобства сделано. Смотрите, значит, первый вариант, каким образом можно скопировать. Как мы это всегда делаем, да, просто копировать. Но если у вас, вот у меня ничто не выскакивает, никакое напомина, э, напоминание о том, что нужно что-то дополнительно установить. У вас может быть здесь напоминалка, что требуется установить расширение э, Google Doc. Просто кликните «Ок» – это расширение на автомате у вас установится. И второй способ – выделили текст. И на клавиатуре нажали Ctrl-C. это скопировали, да? И ctrl в в чате, вот на клавиатуре набираете ctrl в Видите, сразу это сообщение вставилось. Очень и очень удобно. И вот таким вот образом... Здесь очень много примеров, вы можете всем этим пользоваться. Вот поздравление «Б». Это Таким образом, вы можете проинформировать своих партнеров о том, что под ним растет команда, и это является мотивацией для них, ну, для того, чтобы быстро приобрести пакет и трафик. Почитайте внимательно все, что здесь написано. Еще информация будет здесь корректироваться, меняться, но уже сейчас вы можете знакомиться с этим алгоритмом. И самое главное, да, используйте «все же сделано для удобства». Вы можете использовать вот, э, ну, можете посоветовать здесь как партнеру написать там отлич... ответное слово, личное поздравление там со специалистом, поздравления куратора. Много-много здесь чего есть. Понажимайте вот здесь на кнопочке Правила чата. Инструкция по э, применению, где может скачать, э, например, партнер для того, чтобы отправить человеку, который быстро принимает решение. Если за сутки ваш кандидат принял решение о покупке стартер-кита, то в подарок вы высылаете ему 4 саше Эйджелис или 2 вертолетика, если партнер в Европе. Вот, Поэтому все изучите, посмотрите, очень удобно, наглядно. И э, ссылку к этому видео я обязательно приложу. Всем пока.